Зачем Путину лагеря? Вот весь этот нынешний ГУЛАГ сегодня, зачем он? Мне скажут, сидит только Навальный, нет, не только. Нет, не только. Если бы только. Нет. И все ждут новых посадок, и все понимают, что без посадок. Все предполагают, что без посадок Путин. Власть не удержит, а как ты ее отдашь? Если ты отдашь власть, то у следующих руководителей, нормальных людей, верю в это, будут вопросы. А, ребят, как вы так с Медведевым замечательно поступили? Отдали в подарок Норвегии 175 тысяч квадратных километров морской территории России, акватории нашей. Зачем? Зачем? Вот так договорились с мировым сообществом шельф им кусочек норвежско английская и прочим всяким разным нефтяным компаниям там же в этих водах 175 тысяч квадратных километров это напомню 6 территорий 6 республик крым там нефти на 30 миллиардов и газа если не больше а еще рыба краб премии норвегия нам не нужно 10 15 сентября 2010 года президент Медведев в Мурманске подписывает этот подарок века Норвегии. Мол, решен территориальный спор. Одну секундочку, Это кто это со Сталином, какая там Норвегия спорила из-за северных морей? Напомните, пожалуйста, не надо У нас на канале «Государственная тайна» на платформе Караулова сразу выступил Заместитель министра еще советских времен, рыбной промышленности. Да и только он. Многие специалисты рассказали, что такое эти воды, этот подарок. Еще раз, 175 тысяч квадратных километров морской территории России. Некоторые называют 80 тысяч, неправильно считают, но неважно Огромная территория, акватория. Поэтому Путин не может уйти не может, как они, ближний круг выражаются отдать власть. И с болью, с болью для них все чаще и чаще, со всей очевидностью встает вопрос, что до выборов-то осталось два года, и любой, абсолютно любой кандидат от КПРФ, например, Грудинин ли это? На пост президента. Грудинин ли это? Или Платошкин, допустим. Ну, Платошкин, скорее всего, получит судимость, пусть и условную, но его, так сказать, права на президентство сразу обрубят, Таков закон, имеешь судимость, извини, не баллотируйся. В президента. Не пустим нельзя. Законом подстраховали. Чуть что, любому кандидату можно судимость повесить. Пусть и условную. Но неважно, любой. Любой кандидат от КПРФ, по тому, как сегодня идут дела, как растут цены, какая инфляция и какие пожары, у Иркутской области загорелась. Да и как за сутки, за полтора дня? В два раза больше территории, уже до восьми, почти 100 тысяч. Сто тысяч, тысяч гектаров горит. Это помимо пожаров в Якутии, в Красноярском крае, в Карелии, Лукашенко ничего не горит никогда. А у нас каждый год все больше и больше. Еще раз, Путин не хотел, никогда не хотел ГУЛАГа. Он не для этого приходил. Памятников себе очень хотел. Когда Добродеев рассказывал очень много лет назад, что Путин, конечно, мечтает о да, памятниках себе на проспекте. Вот где памятник Марксу на проспекте. Раневская называла этот памятник холодильник с бородой. Вот вместо Карла Марксу памятник Путину. Человеку, спасшему Россию от катастрофы, от Ельцина. А нет, он много очень сделал, на самом деле, это правда. Я недавно был у себя на родине, в Королев заехал. Я ничего не узнал. Я не мог найти дом, где я родился. Хотя нашел он целый. Но все перестроено. И застроено. За 20 лет. Это же сделал не один Путин, а сделали мы, каждый из нас. Каждый из нас сделал все для того, чтобы сейчас жить нормально, спокойно, весело и сытно. Каждый из нас, все честно, почти все. Большинство, большинство граждан Российской Федерации все эти годы работали честно, приходили на работу, кто к восьми, кто к девяти утра и пахали. До вечера у нас не может не быть результатов. Как же так случилось, что инфляция по году, как сейчас идет, не меньше 10% будет, ну, уже половин, уже 5 с лишним процентов. А Путин говорит, что инфляция нормальная, ну, чуть-чуть, так сказать, выходит, но что с ним случилось? Что случилось с человеком, о котором только что в Германии Вышла книжка, выходит книга. Она еще не вышла, но на подходе. Фрагмент публикует газета. Ангела Меркель, канцлер ее время, историк Ральф Болман, Биография Меркель, написанная человеком, который близок к ней. Я знаю Ральфа Болмана, Человек с именем, с весом. Что пишет о Путине Болман И как Путина видит Меркель? Как вообще на самом деле лидеры европейских стран относятся сегодня к Путину? Что они о нем думают? Мы же никогда так вот с вами, мои уважаемые зрители, согласитесь со мной, не ставили вопрос, а что они о нем говорят, думают и, быть может, пишут. Пусть в стол, ну, чтобы не огорчать, быть может, кого-то в России, Путину все все равно, это известно давно, или почти все. Так точнее. Что они о нем думают? Рикошетом о нас, о россиянах. Марко не ожидала вмешательства Москвы в ситуацию на Украине. Странно, что не ожидала. Марк или Путин? не раз повышали голос друг на друга в разговорах о кризисе на Украине. Цитата. Ральф Болман. В деликатных ситуациях Путин становился очень эмоциональным, страстным, даже злым. Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Марка отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, также ясно. По существу эти двое открыто общались друг с другом. Иногда они даже кричали. Я все хочу спросить Ральфа Болмана. Мне эту историю рассказал когда-то Юрий Михайлович Лужков. Кстати, в присутствии Батуриной. И здравствующий Елена Батурина Батуриной, вдовы. Первого мэра Москвы. Первым мэром был Попов, прошу прощения. Второго, второго мэра Москвы. Говорил Попов, конечно. История такая. Якобы в Сочи, где Маркель встречалась с Путиным в его резиденции. И ожидала его в зале. А Путин, как всегда, ну это не секрет. Ни для кого несколько запаздывал. Власть, она же не опаздывает, она задерживает начальник. И Лонбардур Кони, собака Путина, она, естественно, впереди всегда хозяин, и она вбежала, была еще жива, вбежала в этот большой зал, где Меркель. А Меркель с детства боится собак, тем более больших собак. Конь-то она высокая была. Добрая очень, но такая представительная, что называется. Когда то собака маленькую Меркель испугала. Я это тоже на себе испытал. Маленьким был. У меня овчарка лапу поставила огромная на плечи. Я ее не помню. Мама рассказывала. У меня годика 4 было или 5. Но я со страха потом полгода молчал. Даже заикание какое-то осталось с тех пор. А Маркель была напугана, что называется, по существу. И это у нее навсегда. Ну Страх перед собаками. Увидев коня, она вскочила с ногами на стул или там, не знаю, кресло. И закричала диким голосом. Путин вошел. После собаки увидел Меркарят истошным голосом, дурным голосом, и стал смеяться. Ну, действительно смешно. Канцлер огромной страны прячется от собаки на стуле и кричит, спросить. Смешно. Только Меркель, я предполагаю, если это правда, но я верил в школу, Меркель эту историю запомнила на всю жизнь это не могло не сказаться на личных отношениях ее женщины, еще вдобавок ко всему, не только политика, с ним, с политиком, Путин. И как я понимаю, я все хочу спросить у автора этой книжки, она представлена, немецкий текст, представленный о новости. Хочу спросить у Ральфа, правда это или нет? У Маркли я не могу спросить, пока, во всяком случае. Вот обязательно я это сделаю, потому что такие вот штрихи, а это характерный штрих, я когда-то еще, когда мне многое нравилось из того, что и Мюнхинская речь, и Путина, и какие-то наши успехи, особенно в создании ядерного счета Россия, работы. Академика Юрия Семеновича Соломонова, вот только что Ярс через Аку перекинули. Огромный могучий Ярс с одного берега на другой переплыл, просто как будто лодка надувная. И как правильно написали. Наше информационное агентство сегодня Ярс может одним залпом, одним, такая махина, уничтожить Вашингтон с любого берега Аки. Ярс – могучее оружие, величайшее оружие 21 века. Спасения от него нет. Такого оружия нету у Соединенных Штатов. Другое есть. Удар на удар мало никому не покажется, кто же спорит. Но Ярс действительно со всеми его разделяющимися частями, фальшивыми, так сказать, и реальными боеголовками. Это да, один, один запуск и не будет не только Вашингтона. Вашингтон – маленький город для Ярс. Слишком маленький. И Нью-Йорка может не быть. Такое у нас оружие тоже создано при Путине. Но ну, давайте говорить, что есть. Только еще раз. Московский институт теплотехники. Это наше национальное достояние. Здесь я не могу с Путиным не согласиться. Академик Соломонов, герой России, создатель ЯРСа. В том числе, а также Тополя, Булавы. Всех твердотопливных ракет последних 30 лет. Создатель ядерного счета России. наш королев сегодняшний. Это не один Соломонов. И не один институт теплотехники. Это 600 с лишним заводов и КБ в цепочке. Полтора миллиона человек. Вот так мы можем работать и работаем. Это же мы. Так, почему же тогда, что случилось с человеком? Почему вдруг памятником ему, Путину, может оказаться ГУЛАГ? С Навальным, Пивоваровым, блогерами, участниками несанкционированных митингов, которых сначала отмутузили дубинками, потом кинули в Зайцева, например, а потом в суд и потом в зону. Зачем это Путину, чтобы власть сохранить? Какая глупость. Так власть теряют, а не сохраняют. Тогда почему же он поддается? Зададим этот вопрос. Но вот смотрите. Да, режиссер Шипенко и актриса Пересильд полетят в космос. Мы называли цену. 50 миллионов долларов одно кресло. Да, Сергей Крикалев чуть было не потерял свою работу. Великий летчик-космонавт. Потому что, как я понимаю, Сережа... Герой Советского Союза, герой России Сергей Крикарев против этого полета. Потому что что же им там делать? И вроде как космонавт Андрей Бабкин, который готовился к своему полету. Теперь из-за того, что программа из-за этого, съемок этого фильма, вся переверстана космическая, пилотируемых полетов. Может вообще не полететь на орбиту. Возраст подходит. Да, я предполагаю, Рогозин и Эрнст. Роскосмос и Первый канал объяснили Путину, что в целях пропаганды, и нельзя, чтобы там Крус, американцы первые полетели, актер в космос, только Крус, -то как турист, летел за свои, то есть не полетел, денег не собрал, огромная сумма. Там дешевле, чем у нас, но тоже несколько десятков миллионов не собрал и не полетел. А мы за народный счет, Путин сказал, да. А когда вот уже вся программа перевезла, и Крикалев в знак протеста подал, он не подавал в отставку, но его по этическим, так сказать, моментам, нельзя же не соглашаться с Рогозином, нет, оказалось, можно. Вернулся Крикалев, но никто же не объяснил Путину, что ситуация с этим полетом, мягко говоря, вызывающая, странная, а почему же никто не объяснил эту очевидную чушь в элионах Мосфильма снять как просто любой космос, да и так всегда и был. Не а вот на орбиту нужно, выпендриться хочется. Какое там такое большое искусство будет актерское? Это Бандурчука надо спросить, только не Федора, а Сергея Федоровича. Только нет Сергея Федоровича. Нет Иваньсанчика Лецжанова. Нет Эльдара Рязанова. Нет ролика Быкова, Ролан Быкова. Некому остановить безумие. Побить 10 миллионов кресла. Безумиешь. Да еще программы перестали. Да еще чуть не потеряли. Да еще парень может не полететь. Всю жизнь готовился Бабкин в космос, не полетит. А почему никто к Путину подойти-то не может? Сказать, Владимир Владимирович, хрень получилось. Хотели как лучше... Да и обманули вас, Владимир Владимирович. Там наверняка в заявочке-то было написано, что в целях научной популяризации, научной. Создание будет это, вот привлечет молодежь, ну как обычно, спишется красиво, заявки, чтобы потом из бюджета соточку-то взять, безвозвратно. Прибыль-то пойдет, я так понимаю, первому каналу. А это такой подарок. Нахрена да это все? А Путини, ему зачем? Чтобы все опять смеялись. Да, Россия такая страна, в которой все мгновенно переходит в собственную противоположность. Вчера памятник вместо памятника Марксу, например, а сегодня ГУЛАГ как памятник. Так что же случилось тогда с человеком? Желание брать к себе поближе тех, кто ниже ростом? Но почему не Сергей Глазьев, премьер-министр сегодня? Какой Мишустин? Разве их можно сравнить? Сережу Глазьеву и что изволить? Есть принял. Он так и выражается. Есть принял. Как в великой стране? Как правительство спасает страну от пожаров? Да никак. Ну как нет, пожары тушат. А допустили-то как? Ведь горят. Пол Якутии уже выгорел. Спрашиваю Егора Борисова, бывшего премьера, ну чем это красиво? Он говорит, ну как, волки мигрируют вниз, в сторону Якутска, медведи. А они там, на севере, там нет пожаров. Но здесь-то волки скоро по улицам Якутска бегать будут. Куда им деваться-то? Везде горит. Они ищут там, где нет огня. в Якутске, слава богу, нет огня. Хотя, чем дышать людям? И что будет с сердечниками? С онкологией новой. Вся эта история с Дмитрием, с Российским фондом прямых инвестиций. Мы здесь на канале, на эти темы не говорим. Хватит нам уже закрытых каналов. Надо сберечь себя друг для друга. Для этого есть платформа Караулова, там все уже своим текстом. Но еще раз, через два года, я хочу понять Путина, через два года всего, любой кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации, например, а быть может и от других партий, у которых есть шанс пройти в Государственную Думу, уже сегодня, сейчас есть. Любой кандидат, нормальный человек, Грудинин ли это будет, или Платошкин от КПРФ, Зюганов уйдет в силу возраста. Он молодец, Зюганов, я впервые его хвалю. За 20 лет впервые. Хвалил, потому что он оставил нормальных молодых людей, оставляет вместо себя. Афонин и разговаривал с ним. Это сильный, яркий, принципиальный парень. Молодой. Мне очень понравился разговор и его позиция. Какой-то внутренний покой есть в этом человеке. Неважно, кто будет выдвигаться, или тот же Афонин в президенты России. Два года всего осталось, но любой кандидат, любой нормальный человек – Имеет все шансы стать президентом всего через два года. Еще и почему? Правильно. Потому что Евросоюз и Европарламент честно сказали в резолюции по Навальному. Уважаемые россияне, вы вместе с Анной Панфиловой так принимали поправки в Конституцию. Они же прошли. Голосование состоялось успешное. Что они эти поправки на пеньках, на капотах машин, принятые для нас, для Европарламента нелегитимны, включая, внимание, поправку героя Советского Союза Владимира Терешкова о том, что Владимир Путин может опять, как Лукашенко, бесконечно баллотироваться в президента России и, так сказать, обнулили. Он будет нелегитимен. Как Лукашенко для Европы нелегитимен. Он же не ездит никуда с визитами, его никто не принимает, у него плохо с деньгами. Лукашенко сегодня Песков глаза вытаращил, потому что Лукашенко сказал, что надо будет, понимаете, угроза будет, Россия свои войска еще разместит в республике Беларусь, на ее территории. Песков говорит, пока такого запроса не было, может, я чего не знаю, а всю Лукашенко угрозами решится. Какие угрозы? Вся Беларусь меньше населения, меньше, чем население Москвы. Какие угрозы? Кому нужна-то эта земля с болотами? Господи, прости, ну кому? Кому? Какие угрозы? Я о другом. Я совсем о другом. Я о будущем. Через два года, еще раз, никогда, предполагаю я, Караулов, кремлевский план, но никогда ни Зюганов, ни Афонин, никто не ляжет под Миронова. Ведь было предложение Сергея Михайловича, он написал Миронова. Лечь под него, как я по-русски перевожу, КПРФ. Вот, мол, три партии уже мы вместе с Семигиным и этим самым, Прилепиным. Давайте-ка еще нам Зюганова во главе со мной с Мироновым. Не мы ж под Зюганова ляжем. Нет, объединимся в одну партию. Будет у нас две партии. Единая Россия. И мы, так сказать, тоже сторонники Путина. Я миронов Ближайшие сотрудники. Миронов очень похож на Мишустина, на самом деле. Вот этим самым. Я не прав? А что он за последний год сделал Миронов какая ситуация в стране по ценам, по всему. Он же сказал что-то резкое, можно процитировать сейчас. Да Черномырдина цитирует чаще до сих пор, чем Сергей Михайлович Миронова Сказать нечего, но ну вот так, без языки. Но ну, Время такое нет. Коммунисты не будут объединяться в единую силу. Хотя бы еще и для того, чтобы сохранить вот эту самую возможность... В нормального человека в президент, еще раз кандидат, любого. Любого, кого назовет КПРФ, тот имеет все шансы возглавить страну. Я уж не говорю о том, что Максим Шевченко уже сегодня, сейчас, его партия, они совсем не конкуренты с Зюганом, это дураки пустили, спойлеры еще какие-то, у них разные электорат совершенно. Вот здесь. Сторонники Единой России, здесь те, для кого Зюганов святой, хотя к Зюганову только к нему есть вопросы-то. К Николаю Харитонову вопросов нет. Или еще к кому-то, Ивану Мельникову, или Купцову из коммунистов, Рашкин к Рашкину есть, но Рашкин другая история совсем. Это... Рашкин это... это скорее позор КПРФ, так между нами говоря, могу ошибаться, со всеми кровью, трупами, то, что в Саратове творилось. Я много этим Рашкиным занимался, много о нем говорили. Ну, не важно. Он, Кстати, в отличие от других, Рашкин что-то делает, там, какие-то митинги проводит, хотя бы это. Но фигура уж больная. Странная, мягко говоря. Но есть люди, для которых Зюганов святой. И им хоть кол на голове тиши, они будут с ними до конца, не с молодой вот этой сильной частью коммунистов, которая мне очень симпатична, и мне в том числе. Нет, именно вот Зюганов, это наше будущее, ну хорошо. Они всегда будут эти люди с Зюгановым, как есть кто-то, кто всегда будет с Единой Россией. По середке появляется новая сила. Максим Шевченко его партия. Никакие не спойлеры, никакие не конкуренты тем, для кого Зюганов это свято. Они другие. Но ведь Максим-то не будет выдвигать Зюганова или Медведева кандидатом в президент. А если Российская партия «Свобода справедливости» проходит в Думу, то у них тоже, как у парламентской партии, новой партии, есть все основания, все, вся, есть по закону право на выдвижение нормального человека. Это я подчеркиваю, кандидатом в президенты через два года. Всего. Всего через два. Я думаю, посоветоваться со зрителями, быть может, нам стоит устроить. Голосование на канале на нашем, мы давно не голосовали, с единственным вопросом, понимают ли наши соотечественники, что 17-го, 19 мы не только депутатов Госдумы выбираем, это старт президентской кампании, ибо если наш депутат проходит, наш кандидат в депутат, это какая-то новая сила, или пусть КПРФ увеличит количество кандидатов, что совсем неплохо количество депутатов этой фракции в Думе, все возможности через два года изменить всю ситуацию, все по закону, не надо ни митингов, ни этих призывов каких-то там, да, от Леонида Волкова, боже, все по Конституции, спокойно голосуем, как посчитают голоса, а при большой явке, когда я свой бюллетень кинул сам и сам поставил галочку, какую я хочу, а не кто-то ночью тайком поворовски вместо меня, то, извините, уже не подделаешь результаты. При большой явке Шевченко проходит в лед его партии в дум. У Зюганова при большой явке есть возможность иметь 90 депутатов, это минимум. Проблема у Жириновского, но это уже, извините, договорился. Да он тоже, кстати, как и Зюганов, судя по всему, уходит сразу после выборов. Тут игра такая. Но создание двупартийной системы, два близнеца, тут единая Россия, Дмитрия Медведева. Не надо забывать, что он остался лидером партии. А здесь Сергей Миронов и примкнувшие к нему. Нет, нет Зюганов не примкнет. Это просто это гибель тогда будет КПРФ. Так что извините, предвыборная кампания президента начинается 17 сентября. Вот я и думаю провести голосование среди своих зрителей. Понимаем ли мы, каждый из нас, что 17-го, если 18-го, 19-го мы не проголосуем, это мы себя обокрали уже и на президентских выборах. В России все на царя заточено. Страна такая. А вопрос, зачем Путину ГУЛАГ? Остается открытым. Вот она политика, когда хочется для комфорта внутреннего видеть рядом с собой тех, кто ниже меня. а Каждое кадровое назначение хуже предыдущего. Да, Россия не лежит, как дворовая девка, как многие европейские страны, под генералом, под Америкой. Нет, не лежим мы, как дворовая девка, под генералом, под Соединенными Штатами. Но ведь такие подарки, как нефтегазовый шельф в северных морях Норвегии. Это что? Это попытка вернуться обратно и снова в мире всем нравится? Разве нет? Вот и получается сегодня. Говорим одно. Делаем осколок неба звездочкой вдали и прямо противоположное. Да-да, сколок неба со звездочкой вдали, тюремная камера. А думаем третье. И мы так строим светлое будущее, нет в этой ситуации. Вот а этого крыла нет будущего. Уж извините. И, кстати, многие понимают, так между нами говорят. А что, Хинштейн, в купьяный, прошу прощения за это слово, в Саратове, на стадионе? Концерт духовых оркестров, фестивалей. Он на него деньги выбивал в Минкульте. Почему нужно выбивать деньги на такие вещи? Но ну, выбил молодец. По-другому, без слову, выбил, видимо, не обойтись. Но он же абсолютно пьяный стоит. И не стесняется этого. Как будто все одним днем живет. Да еще телефоном. У нас можно на платформе караула посмотреть эти кадры. Еще телефоном дирижирует оркестр. Леется, хотя бы палочкой дирижировал. Вырванную у дирижера, дирижерской палочкой. А это телефон. Одним днем все живут. Не извинился никто. Не Самое страшное для Единой России, конечно, вопрос про норвежский подарок. Про 175 тысяч квадратных километров. Да и про пожары уже страшный. Да и про цены в магазинах уже страшный. Да и про бензин уже страшный. И про инфляцию, которая, как сейчас идет, будет не менее официально 10% погода Уже больше половины, 5% с лишним. Потеря в рубле. Или потери рубля. Миш Делягин, чей канал его закрыли на платформе Караулова, начинает работать в полную силу со среды. Так и будет называться официальный канал Михаила Делягина. Мы объединились. Я не только Делягину дам свободу, полную свободу действий, слов всему, но и экологам настоящим, не таким, как Андрей Нагибин, о, Господи, боже мой, а этот сейчас опять по Потанином работает вместе, что по Потанина, все по экологии неплохо. Это я на гибине, лидер партии Зеленая, и Лукашенко предлагает возглавить его партию Зеленой. Это... Ладно, мы не будем, а те, кто другие партии. Люди сами во всем разберутся. Со всеми этими нагибинами. Я о будущем. Наше будущее в наших руках. А вот то, что происходит. С лидером нации. Это вопрос действительно интересный. И книжка, официальная биография Ангела Меркель, канцлера ее время, Ральфа Болмана, где еще раз скажу, Путин говорил бесконечно гораздо больше половины времени мог говорить сколь угодно долго это все черты характера который скрыт но который очевидно очень подвижен сегодня сейчас нахожу мягкие слова я о характере Путина точнее его психофизике о том что с ним происходит когда мне говорят Путин поплыл я не хочу в это верить Может быть и поплыл Не знаю Будущее покажет это, Кстати Неплохой заголовок, да? Путин поплыл Надеюсь, нас не посадят за этот заголовок Не объявят нас Иностранными агентами Впрочем, лиха до начала Посмотрим, я почему-то не боюсь Жена моя боится, но она моложе меня, ей правильно бояться. Путин поплыл, Это же можно по-разному трактовать. Может, он в лодке плывет, а может быть не в лодке. Нет, не буду я делать такой заголовок. Почему? Нам с поплывшими каждому из нас не по пути, а не хотим мы, как вот это самое плыть, в проруби особенно. Мы великая страна. Мы все очень много сделали за эти годы. Хватит нам принижать себе. Нам есть чем гордиться, нам, народам. И народы вправе требовать от лидера, чтобы лидер был лидером. А не объяснял нам, что инфляция, которая сегодня по 0,6% и выше по месяцу, как это было недавно, Путин объяснил, да, инфляция есть. Но это, такие вот цифры, вполне нормально, ну за некоторыми так сказать, поправками ничего особенного. Да нет, каждый знает, как он живет. И у каждого сегодня есть сомнения в будущем страны. А будущее страны это и будущее каждой семьи. Быть может, все-таки напишите мне, пожалуйста, вот эти отклики замечательные, вот какие общественные мнения, эти лайки. Мы многого добились, вы добились, мои зрители, очень многого добились, потому что голос звучит сотни тысяч людей, многомиллионные на раз. Это и общественное мнение, это и ФАС услышал, мы говорили сегодня об этом, и цены, быть может, действительно на ЖКХ будут один раз на семь лет вперед, а не как сейчас, каждый год. Наша победа, маленькие, не маленькие, это уже победа, но, быть может, нам действительно стоит провести такое вот голосование и спросить себя, понимаем ли мы, насколько серьезен голос каждого из нас. Если он у нас этот голос, или апатия все сожрала, как тистый зверь, сгребущее сердце, как говорил когда-то великий поэт, рано отчаиваться. Рано. Впереди выборы. А все зависит от нас. А не от какой-нибудь Александра. Александровна. Да нет, шалишь, брат. При большой явке будет много неожиданного. Кремль боится большой явки. Что нам остается нам, нам, людям, порадовать Кремль?